привет друзья вы на канале easy to install меня зовут Виталий сегодня мы рассмотрим один из таких интересных вопросов замена зеркал на одном зеркале сломался движок и оно перестало складываться ничего казалось бы сложного пойти в магазин купить новое и заменить чтобы заменить здесь всего достаточно вытащить разъем и открутить три болта ну и также второе поставить ну теперь рассмотрим вот у нас Зеркало, которое было, вот которое купили. Все казалось бы идеально, но не оказалось того цвета, который нужен. Для того, чтобы заменить цвет, два варианта. Либо перекрасить, либо поменять корпус. На Аванте меняется корпус очень легко. Пластиковым инструментом. Там кожух идет по вот этой грани. Поддеваем, вытаскиваем, не снимая зеркало. Кожух меняется. И все, они даже продаются в комплекте без верхнего кожуха. Здесь придется немножко попотеть. Я думаю, вы с этим справитесь. Я сейчас покажу вам, как это делается. В принципе, есть сложности, но их не так много. Вперед, посмотрим. Итак, начинается разборка со снятия зеркала. Зеркало, чтобы снять, нужно немножко запрокинуть его и приподнять на защелках. Обычно для этого нужно использовать пластиковый инструмент, но можно и просто отвертку. Ничего страшного в принципе в этом нет, звуки страшные, но оно так и снимается. Почему так снимается? Здесь есть зазубрины, которые держат фиксаторы, они зацепляются за вот этот диск. И как бы на этом вот все и держится. После того, как сняли зеркало, нужно отцепить подогрев. Зеркало остается у нас там. Теперь нужно открутить эти болты для того, чтобы вытащить из корпуса. казалось бы все но нет у нас продолжает держаться корпус на чем он держится сейчас я покажу здесь у нас тоже есть болты их тоже нужно откручивать вот и теперь мы освободили корпус но он у нас с механизмом вместе вот и этот механизм тоже держится то есть у нас получается здесь теперь освободилось место но вот сам механизм вот этот он тоже держится здесь есть еще один болт который тоже нужно открутить Итак, откручиваем этот болт. Так и вот у нас механизм пошел. То есть теперь он как бы освободился. Вытягивается механизм не в эту сторону, а внутрь. Теперь, чтобы снять этот механизм. Вот немножко можно поддеть и будет видно. Вот здесь есть накладка. Эту накладку нужно снять. Отгибаем потихонечку. Как я говорил, это не очень просто, но делается. Итак, воспользуемся пластиковым инструментом. Так, делаем в натяг. И снимаем. Так. И последний. На страшные звуки внимания никогда не обращайте. Все целое, все так снимается. И теперь тот механизм, который нас Поломаться можно вытащить. Так, немножко приплюснуть и выдернуть. И у нас освободился корпус. Так, немного грязно, потому что на улице дождь я промок. И вся пыль, которая здесь накопилась, она у меня на руки села. Так, сейчас я отмою руки. И продолжим. Итак, теперь берем зеркало, которое мы приобрели. Так, убираем все болтики в сторону. И с ним поступаем точно так же. Немножечко запрокидываем. Поддеваем пластиковым пылсом. Снимаем обогрев зеркало. Так, теперь нам нужно отсоединить нижнюю планочку. Так, напряжем ее и вытягиваем. стороны соединили теперь с той стороны есть так ну вот так бывает тоже немножечко напряжение сработало не в нашу сторону так мы ну держать будет теперь откручиваем также все саморезы Oh <laughs> Скручиваем последний. Так, и вытаскиваем механизм. Так, и вытаскиваем. Теперь этот же механизм вставляем. Так, новый механизм вставляем второй накладочку так и начинаем собирать фиксируем все болты Все готово И ставим зеркало Не забываем подключать обогрев Так зеркало у нас уселось и закрываем крышечку все можно устанавливать устанавливается очень легко три болта и разъем если вам понравилось видео ставьте лайк, подписывайтесь на канал всем удачи увидимся в скором будущем